Тут нужно, конечно, я, честно говоря, даже подумала. Какой раздел? Это у нас два, второй раздел, два-два-два. Я уже даже думала Татьяну Борисовну на это, на это дело, так как ей ближе, наверное, всего. Может быть, все-таки, потому что, вот когда я только пришла, это был 10-11 год, у нас была библиотека Маяковского, мы с ними очень, Чалово, ча, ча, ча. мы с ней очень активно уч, работали, и мы с ТЭН там размещали, и всякие материалы мы тогда, ну, то есть у нас с ними, по крайней мере, была какая-то вот такая вот э, связь. Даже мы что-то там проводили по дню молодого избирателя, поэтому, если вы не против, и если Татьяна Борисовна не против, Нет? то есть ей было бы просто, ну, во-первых, и подручнее, удобнее. Поэтому я, я этот пункт просто как написала, но тоже не... Вот, так, теперь что еще у меня было так под вопросом? Под вопросом... Ну, то, что касается газ это я взяла конкретно все из постановления, то есть тут ничего мы не можем не пред... Ну, а это вот типовой план вообще, да, в соответствии с решением Санкт-Петербургской комиссии или у нас? Нет, у Санкт-Петербургской сан свой обычный нет, может план. Может быть, они рекомендовали для тех, Нет, они планы. пока ничего не рекомендовали, это то, что у -у -у. председатели, мы между собой, как говорится, какие-то делаем, у -у -у. Э, ну, <связь> да. они вообще просят, да, этот план? Ну, мы всегда принимаем план работы. Просто такой план, купить. Да, Просто нет, предусмотрено, да, вообще принять То, что мы Полей. должны сделать. Я и говорю, то есть понимаете, что вот я почему? Я думаю, что все равно к нам в скором, типа завтра, послезавтра, придет бумага, утвердить план работы. Я вам предлагаю сегодня принять, может быть, если мы что-то изменим. Я к тому, что я перед Новым Годом вынуждена буду тогда еще раз приглашать вас на заседание. Лучше потом не скажу Вот, Поэтому давайте, может быть, если вот у кого-то конкретно есть какие-то предложения, или там, может быть, что-то наоборот убрать, давайте мы сейчас это сделаем. Потому что я не... Ну, в связи с тем, что нету еще Санкт-Петербургской комиссии плана, ну, а не принять план как-то для меня. Митланыч, ну, хороший документ бюрократический. Ничего не понятно. Да. Да. Ну, не, всегда можно опусти, можно Вопрос прокуратуры, как вы работаете, всегда есть план. Два плана. А у нас взаимодействие с районами общественных организаций инвалидов, взаимодействие с центральной библиотечной системой. А почему у нас нет взаимодействия с наблюдательскими организациями? С какими? С наблюдательскими организациями. Что есть, значит есть, есть «наблюдательские, наблюдательские организации. организации»? Для меня непонятно. Ну, те, которые нет, но наблюдатели Петербурга я понимаю, что еще наблюдательские. бывают еще, за чистые выборы, по-моему. Нет, они, они не общественные организации. Нет, вот здесь ограничены общественные организации. наблюдатели Петербурга, они общественные организации. Общественные организации. Инвалиды это инвалиды. Здесь отдельно с инвалидом. Для реализации прав инвалидов. Да, здесь только. Так, мы взаимодействуем с районной общественной организацией инвалидов. А где просто с общественными с другими общественными организациями? У нас нет. Так, значит, смысла. так. Взаимодействие с органами государственной власти местного самоуправления, молодежными организациями, Третой, Третой в области повышения правовых культур. Так. так. Это день молодого избирателя. Mm -hmm. Библиотечная система. Взаимодействие с районными общественными А включение, а Дмитрий говорит о том, что после выбора... Что не нашли... Что не нашли... Да. Себя. Да. У меня не было после этих выборов заявление да что я тоже а когда нибудь пишут заявление нет нет этих заявлений если раньше они были эти заявления официальным путем я передаю в администрацию администрация это передавала раньше в ФМС теперь это МВД и так далее то есть и мы этих людей мы их не можем внести сами то есть да, мы -то можем, то, то есть э, администрация пишет его ФМС, ФУМС там это все, ну, все. обрабатывает, угу. дальше они передают в администрацию, администрация нам, я системному администратору. А мы контр контролируем этот процесс, то есть мы отслеживаем, ну, если, например, у меня было пять заявлений, да. я их отправила администрация получила обратное. Володя мне приносит, что он ввел пять человек. Будет. Этот а у Володи никто у нас не, не проскочит. Не не проскочит. проскочит. Значит, если, а если, например, просто вот вы кто-то приходит и говорит, я там знаю, что там Иванова Ивана Ивановича не нашли в списках избирателей, я не могу Иванова Ивана Ивановича. Заявление только избирателя. Только на… То есть, получается, когда избиратель приходит на избирательный участок, себя не видит, бывает случаи простые, его сразу отправляют, будут дополнительно в списке и, и сейчас его там напишут. Ну, по, по идее, уже, кажется, конечно, конечно, да, просто. вот это, между прочим, тоже он, такой момент. Это, кстати, на не может, да. потому что, да. да. что приходят из года да. в год ну, и, то и то ругаются. только это, что это будет не жалоба, а, а это в список, а, а, да, да, это было, ну вот по Но в любом периоде... случае в этом году она очень была наиболее актуализирована. До последнего же дня он актуализирована. Знаете, по сколько, сколько мы сидели да, вот с этим? из да, ФМС. Да. С, да. Боже мой, это было... Сейчас работа идет активно. Да, это намного... Да, это, это, это уже как бы срок и давался перед выборами работы участковых комиссий, да, по мнению... Да и уже... да, ну, да да нет. нет. нет. Да, это Туда? не пойдут избиратели. Нет, но ну это мы можем тоже на обучении говорить о том, что кто-то пришел, например, не нашел себя в списке, пускай, да даже можем сделать. Образец, да. да им как говорить. у нас есть там какие-то образцы, образцы все, землян, сделали, да. потом они это нам дали, и мы смотрим, что у нас по а выборной прием, компании. Чтобы это уже не повторялось, и согласна, избиратели да. не ругались про заявление включения в список. Нет, Такое нет, время. нет. Вот именно об этом Значит, мы говорили о том, когда... Перед -то выборами выбор, Перед выбором, и помните, что да. если кто-то придет...